Всем привет, и перед вами все самое ценное, что я получил из абсолютной власти за последнее время. И в основном это то, что приносят оперативники. Вот, кстати, снайпер отряда Абсолют. И камуфляж абсолют для берета rx 160 Но самый прикол в том, что обычной версии берета у меня нету, как вы все знаете. Я выбил только золотую, там с 15 коробок, при том, что обычные мне даже не упала. И в этом видео я расскажу вам способ, которым мне удается получать эту берету именно обычную, чтобы ставить на нее камуфляж и уже играть с такой красивой пушкой. Но и это еще не все, с дробовиком ДП-12 у меня примерно та же история, самой пушки нет, а камуфляж радиация на него есть, поэтому мне приходится получать и его, чтобы поиграть с этим камуфляжом. Да, я уверен, многие уже догадались, что это за такой интересный способ получения доната, хоть даже и на время, но самое главное, что это бесплатно, а именно для тех, кто имеет абсолютную власть. Давайте представим такую ситуацию, вам нужна определенная пушка, хоть даже и на время мы смотрим задание, ищем, вдруг она попадется в каком-то из заданий, просто выполните и поиграть с ней. Но самое печальное то, что среди всех этих заданий и наград нету именно той пушки, с которой я хотел бы поиграть. И поэтому мне приходится прибегнуть к следующему способу, который я для себя открыл совсем недавно, да он существовал еще раньше, но я на него внимания не обращал, это создание кейсов. То есть создаем кейс, к примеру, золотой. Я его назвал ДП-шка плюс берета. Выбираем из списочка именно то оружие, которое нам нужно, то есть вот она берета на один день и ДП-12 тоже на один день. И нам нужно найти третье оружие, чтобы кейс можно было создать. Совсем немного пролистав вниз, я натыкаюсь на ДПшку на один час. Почему нет? Все, создаю кейс. Сразу хочу обратить внимание, что кейс создается за черепки. То есть опубликовать его можно за 10 черепков. И, соответственно, после публикации у нас снимается 10 черепков. То есть у меня было 97, вот сейчас стало 87. Но теперь я могу его открывать и получать этот самый донат совершенно бесплатно, потому что черепки достаются за игру Warface. Хоть даже рейтинговые матчи быстро играют. Короче, вы поняли. Так, открываем, посмотрим, что выпадет. ДП 12 на один день, как раз то, что нужно. Пробуем еще. Интересно, вот у меня было 87 черепов. Сколько получится накрутить доната? Вот она еще ДП 12 на один день. Здесь мне уже абсолютно пофигу. Самое главное то, что выпадает донат на время, который я хочу. А ДПшку и берету я хочу одинаково сильно. Что поиграть с беретой в камуфляже абсолютно? Что поиграть с ДП-шкой в камуфляже радиация? И в итоге у меня теперь уже есть две офигительные пушки, каждый на два дня. Кстати, вот до этого я получал берету на четыре дня. Да, для получения потребовалось чуть больше черепков, там около 150 было. Ну, а теперь разыграем еще два доступа к абсолютной власти. Для участия в конкурсе нужно просто подписаться на канал Главхакер, также быть подписанным на мой канал, ну и просто оставить комментарий под этим видео. Кстати, если вам интересно глянуть, как играют пацаны с элитной лиги, можете заглянуть на стримы Главхакера, он часто стримит. Ну и привет, от меня передавать. Да, итоги конкурса будут уже в конце следующего видео. Кстати, перейдем к итогам прошлого. Итак, копируем ссылочку с того видео с конкурса. и переходим на сайт, который выбирает случайные комментарии. Собственно, по этим комментариям мы будем выбирать победителей. Все, погнали. Там у нас было более 5000 комментариев, поэтому придется немножко подождать. Либо можете вперед перемотать. так у нас первый комментарий от олеси никоновой посмотрим перейдем на ее канал и здесь похоже подписки скрыты ребята открывайте подписки очень много людей пролетают просто так выбираем следующего анатолий посмотрим выполнен ли он условия Так, канал зверус мой канал вот первый победитель оставляем пока что здесь выбираем следующего второго победителя алмаз перейдем на его канал и здесь, похоже, та же самая история. Подписки скрыты. Этот пролетает. Едем дальше. Аслан. Посмотрим на его. И канал Зверус. Мой канал. Это второй победитель у нас. Едем дальше. Выбираем третьего. Григорий Адамов. Перейдем на него. Канал Зверус. Моего канала пока не видно. Надо перейти в подписки. Глянуть быстренько. Канал mm -hmm. Warface Во, подписка на мой канал есть Все отлично Третьего мы уже выбрали Теперь посмотрим четвертого Азиев э, Здесь подписки тоже скрыты В пролет Едем дальше Константин Улькин Ну-ка Здесь по идее, да, канал Зверус есть Теперь мой канал сейчас найду Подписки надо глянуть О, мой канал, это уже четвертый победитель, осталось выбрать пятого, последнего Исланбек Исланбек, судя по всему, пролетает, подписки скрыты Так, давай-давай Стас, ну-ка давай, я надеюсь хоть ты на меня подписан, у тебя открыты подписки нет, ты тоже пролетаешь. Едем дальше. Итак, у нас Эра Бенгалиевна. Надо глянуть на ее канал. И, судя по всему, подписки есть. Гриффин Channel из вирус Все, ребятки, я вас поздравляю. Теперь вам осталось только написать мне в личку на ютубе. Кстати, чтобы это сделать, переходите на мой канал. Обязательно раздел о канале. И вот здесь справа вы видите «Отправить сообщение», скидывайте туда свои ВК, и я с вами спешусь. Пока-пока.